в наш проект именно таких молодых людей от которых все отказались это так называемые не обучаемые молодые люди или молодые люди с нулевой степени подготовки к трудоустройству в принципе таких в принципе никто не трудоустраивает получается так что люди ходят по по москве вообще по россии и пытаются трудоустроить у нас есть одна девочка и на 25 лет на 5 лет пыталась тогда устроиться. У нее нарушена мелкая моторика, у нее нарушена речь, у нее нарушены коммуникативные способности, а работать безумно хочет. Я спрашиваю, зачем теперь нужно? Она говорит, надоело дома сидеть. Вот ее главный мотив, надоело дома сидеть. Они хотят себя почувствовать полноправным членом общества. Это самое главное. Потому что сегодня за них решает мама, сегодня за них решает папа, сегодня за них. Решает. У нас 16 детей, сирот, детей, молодых людей, сирот, 18 плюс всех за них решает воспитатель все деньги за них тратят, которые получаются пенсионные, а когда они будут пены, тем более будут за них все это тратить. И вот а когда они получают деньги, которые не срабатывают, они их могут потратить сами. Они идут в магазин, они сами покупают то, что им надо. Вот. Они начинают чувствовать себя членом общества. Вот наша самая главная задача социализировать человека и сделать его полноправным членом нашего общества. Я нашел столь кондоров в виде родителей. Родители такая мощная сила, родители инвалиды, потому что они они понимают, что завтра не умрут, а дети останутся. Они понимают, что детям нужно дать возможность жить самостоятельно, то, что я им даю. И сегодня, обращаясь к родителям, я хочу поднять человек 15 родителей, хотя бы на первое время. И Я понимаю, что назад ни шаг, уже этой дачи не будет. Получу я грант, не получу я грант. А, я должна смочь создать предприятие, которое будет, и на котором эти люди будут работать. Все, впереди айсберг. Этот айсберг я вручную должен сделать. Акселератор дает самое главное. Для прорыва, внутреннего прорыва необходимо окружение. Необходимо, чтобы человеку сказали, да, твой проект отличный, да, ты можешь развиваться, да ты можешь достигнуть, ты можешь принести пользу людям не в своем маленьком окружении, а ты можешь принести пользу большому значительному количеству людей. Это самое случилось со мной. Я понял самое главное, что у меня отличный проект. Я стал играть по-крупному, я нашел заказчиков, я нашел идеи. И самое главное, что случилось, случилось полный поворот в моих мозгах. Теперь осталось самое малость, это найти заказчиков, организовать производство и вывести свой проект на такие коммерческие финансово независимые риски.